Я хочу расширить немножко и немного добавить относительно этой недельной главы. В той же недельной главе, в 32 главе, мы понимаем, что Муше стоит перед народом Израиля и говорит свои последние слова. Это повеление, завещание. Он говорит, я от вас отделяюсь, я ухожу, и пусть эти слова останутся с вами. И в 32 главе с 27 по 29 стихи, я сейчас прочитаю на русском, ибо я знаю строптивость твою и жестоковынность твою, упрямство твое. «Вот ныне, пока я живу с вами, непокорны вы были с Господом, и тем более после смерти моей». И то, что он говорит им, он говорит, «Пока я был с вами, жил с вами, вы столько раз делали мне проблемы и раздражали и меня, и Бога». И он говорит, а что будет, когда я умеру? И вы сейчас боитесь меня, потому что вы видите, что у меня не только широкое любящее сердце, но у меня также есть власть от Бога наказывать и направлять вас, когда нужно, и силой. И Он говорит: Соберите ко мне всех старейшин ваших колен и ваших смотрителей, и буду говорить во всеуслышание им эти речи, и призову свидетелей против них небо и землю. Ибо знаю, это 29, по суке Римитей, ибо знаю, после смерти моей вы растлитесь и отступите от пути, который я заповедал вам. И постигнет вас заключение в последствии дней, когда будете делать злой в глазах Господа, гневая его делами рук ваших. Они что они я yeah, могу представить, каково было состояние народа, который стоял перед Муше и слышал все, что он ему говорит. Обычно человек, который знает, что он близок к смерти и отходит к Богу, он говорит такие слова, я вас люблю, мне жаль, что я не провел с вами больше времени, простите меня. А То есть говорит добрые и хорошие слова. А здесь мы видим совершенно другие слова. И я хочу сказать вам, несмотря на то, что мы народ Израиля, <говорит> но в нас также есть испорченность обычного грешного человека. И Тора дана нам как стандарт для того, чтобы показать нам, что в нас неправильно. Естественно, для того, чтобы показать, как угодить Богу и как поступать правильно, это существует. Но также указать нам на наши проблемы. И просто представьте, Муше просто на смертном одре говорит, я сейчас умру скоро, а вы будете поступать хуже, чем вы поступали до этого времени. И в этом есть несколько посланий для нас. Первое послание. Возовите к Богу о помощи. Помогайте друг другу. И вы видите брата твоего, который грешит, поговорите с ним но в этом есть и еще особый он показывает знак на то что бог принесет нам искупление я открою, сейчас хочу открыть послание к римлянам восьмую главу и там написано, что, что то, Тора, как Тора... закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной и за греха осудил грехи во плоти. Там говорится о том, что Бог с самого начала приготовил решение. И на языке улицы мы просто счастливчики. Но мы не понимаем, что вот эта удача просто так с неба не падает. Есть избрание. И Бог избрал нас, чтобы мы узнали Его сына. И Тора не может изменить внутренность. Но Тора и Божий Сын вместе да могут. И поэтому нас да можно назвать счастливчиками. Потому что Бог избрал нас, чтобы мы были Его детьми если мы чувствуем какую-то слабость, перед заповедями и провозглашениями Тора, именно сейчас подходящее время, чтобы мы могли сказать, Отец, помоги мне, прости меня, исправь меня, во имя Иешуа. Здесь я обязан добавить, есть, parfois, мишихиим, нуцерим, Иногда есть верующие, еврейские, мессианские, или христиане, неважно. Который используют во имя Ишуа как мантру, заклинание. Это не, это не мантра. Это ключ, который открывает дверь. И нам нужно это понять. И написано не другого имени под небесами, через которого uh, мы могли бы спасти. Слава Богу за Тору, в которой написано, что вы будете поступать хуже но uh, которая тут же дает надежду на решение любой проблемы. И у нас есть Мессия и прощение грехов. И мы можем сказать Аминь.